Райфайзенбанк попал под проверку Минфина США, чеченский Ахмат выиграл Олимпиаду спецназа в Дубае и резидентам в Дубае разрешили спонсировать друзей. Всем привет, с вами Даниил из города Дубай, и прямо сейчас мы обсудим с вами эти и другие новости, произошедшие за последнюю неделю. Так что будет интересно, погнали! И начнем мы с самой злободневной новости, которая, казалось бы, напрямую с Дубаем не связана, но она очень важна для всех тех из вас, кто планирует покупку недвижимости, а значит перевод средств э, из России в Дубай. Российских клиентов встревожила новость о проверке Райфайзен. Акции банка упали почти на 9%. Это наибольшее падение с начала э, войны на Украине. Все это по причине того, что Минфин США начал проверку в отношении российского бизнеса банка. Райфайзен – это австрийский банк, но у него огромное представительство в России. Большая часть всей выручки Райфайзенбанка генерируется как раз российским представительством. И в свете того, что очень многие российские банки попали под санкции в прошедшем году Значительная доля международных банковских переводов как бы сместилась именно, перешла к банку. Он избежал всех санкций до этого, как австрийский банк И вот, например, моя практика в нашем агентстве Почти все сделки у нас проходят, проходили именно платежи по сделкам именно через Райфайзенбанк. Он делал это без проблем, стабильно и быстро. Другие банки тоже как бы работают до сих пор со Свифтом, но они очень жутко перестраховывались зачастую и там, не пропускали платежи, либо они зависали надолго. Так что моя рекомендация всегда была работать именно с банком. И он никогда не подводил. И именно такая его деловитость в отношении международных денежных переводов привлекла к себе внимание э, надзорные органы минфина сша сейчас банк уже закручивает гайки я слышал от своих клиентов кто успешно через него совершал платежи что вот сейчас новые платежи уже проблематично там ввели какие-то лимиты сейчас прямо на наших глазах ситуация меняется Я не буду говорить там точные какие-то цифры но гайки закручивают поэтому сейчас Основным, наверное, перспективным платежным средством будет являться криптовалюта, которая до этого была номер два, скорее, после swift переводов Сейчас она будет выходить на первое место. В общем, вас не должны пугать проблемы Райфайзена, потому что все к этому шло. То есть мы уже до этого понимали, что сместятся все платежи в сторону крипты. Я, кстати, снял буквально на днях видео, оно выйдет послезавтра, где я объяснил более развернуто, как используется криптовалюта для осуществления платежей, по сделкам покупки недвижимости в дубае в чем именно механика какие там тонкие моменты не все из вас наверняка это знают сейчас многие мои клиенты для них криптовалюта было словом ругательным до сих пор но придется осваивать это всем это надежный безопасный инструмент я в двух словах сейчас скажу что на самом деле крипта это даже не столько платежное средство вы не оплачиваете покупку как правило недвижимости за крипту вы с помощью крипты можете просто переместить свою наличность куда бы то ни было в частности в дубай и уже дальше это будет распорядиться по своему усмотрению никто не будет вас спрашивать, где вы ее взяли вот чем хороша крипта Причем транзакция происходит моментально то есть вы прям с мобильника переводите деньги компании, ну, скажем, моему партнеру, кто занимается обменом, и сразу же получаете кэш на руки. Вот об этом подробнее я рассказал в своем видео. Если хотите эту информацию получить, подписывайтесь на канал, следите за всеми моими обновлениями, ну и нужна если консультация, конечно, пишите мне. Пишите на WhatsApp сразу, и я вам расскажу уже в личной беседе более подробно все нюансы. В Эмиратах изучат варианты дальнейшей работы МТС-банка после введения санкций. Это очередная новость из той же темы закручивания гаек для банков. Только недавно была новость о том, что МТС-банк был аккредитован в Дубае. Кстати, впервые за много лет какой-то зарубежный банк был аккредитован в Арабских Эмиратах. И этим банком стал МТС-банк для как раз-таки возможности взаиморасчетов развития в Дубае бизнеса россиянами. Мы очень обрадовались этой новости, Но тут же прилетают санкции, то есть фактически международная работа МТС-банка оказалась заблокированной, либо под угрозой блокировки. И сейчас мы ждем, что же, чем же сможет ответить Дубай, чем же ответят регуляторы Эмиратов, станет ли все-таки возможным отношении этой деятельности банка МТС здесь. Ну Потому что напомню, что до этого в Эмиратах было представительство Сбербанка которая работала несколько лет, но оно было закрыто как раз из-за санкций, которыми был подвергнут э, Сбербанк. Вот, что будет сейчас с МТС, мы посмотрим. Подчеркну, вот сейчас получается, что вся банковская сфера оказалась уязвима перед санкциями. И несмотря на то, что Эмираты хотят сотрудничать с Россией, и настроены к нам дружелюбно, это дружелюбная страна. У нас очень много точек соприкосновения в разных сферах. Но вот... Как раз финансовый сектор оказался под угрозой влияния третьей страны. Запад, он, собственно, ну, к эмиратам тоже не так уж дружелюбно настроен, или как правильно сказать, эмираты к Западу. В общем, очень интересно, чем это противостояние обернется сейчас вот именно в части касающейся финсектора здесь в Дубае. Ждем с нетерпением. Но повторюсь, крипта наша все. Чеченский Ахмат выиграл Олимпиаду спецназа в Дубае. Да, чеченский спецназ уже и в Дубае засветился. Друзья, не первая новость о чеченцах, которую мы читаем. Не так давно я видел новости о том, что там, семья, дети самого Рамзана Кадырова здесь отдыхали, будучи там несовершеннолетними, рассекали на... За рулем на внедорожниках. Сам Рамзан Ахметович имеет здесь недвижимость в Дубае. Не где-нибудь, а на острове Пальм Джумейра. Свою частную виллу. Об этом тоже писали. Немного настораживает то, что получается, что и Эмираты тоже не против поиграть мускулами. А в начале марта анонсируется проведение каких-то показательных учений полиции. Вот был спецназ. Ну и вот еще одна новость продолжение этой темы в дубае полицейские собаки научились десантироваться с вертолетов я вспомнил помните мой прошлый выпуск новостей где мы много говорили о беспилотниках об аэротакси я уже прям представляю как подлетает беспилотник и из него десантируются служебные собаки вот такое будущее нас ждет друзья резидентам дубая разрешили спонсировать друзей но это, честно признаться, новость ради заголовка, причем ее везде репостится именно ради заголовка Потому что содержание так таково В Дубае начинают действовать новые визовые правила Кстати, в очередной раз мы слышим о каких-то новых визовых правилах До сих пор не понимаю я, в чем они заключаются, их меняют просто каждую неделю а Теперь резиденты физлица смогут подать заявки на оформление 90-дневной гостевой визы для членов семей, друзей и так далее То есть спонсорство это не то, о чем вы подумали а это возможность оформить, предоставить визу своему родственнику или другу, скажем, вот я оформлю себе рабочую визу и смогу помогать оформлять визы своим родственникам. Но это не так критично для россиян, поскольку Россия входит в число некоторых стран, для которых въезд фактически безвизовый, то есть вы получаете по прилету туристическую визу на 90 дней, можете ее потом продлевать. Но на самом деле в последний год было много изменений, связанных с правилами оформления, продления этих виз Вот мои друзья сталкивались с этими трудностями В частности, есть такая проблема, что прекратили фактически выдачу инвесторских виз Я вкратце напомню, что в Дубае есть инвесторские визы Когда вы приобретаете недвижимость на определенную сумму, вы получаете право получения визы А если быть точным, не право на получение, а право на подачу заявки То есть как бы, а там уже ее рассматривают так вот, там есть несколько градаций Самая жирная виза это за 2 миллиона дирхам вам моему дают Срок сократили с 10 лет до 5 лет были еще мелкие более градации за миллион верхам и за 750 тысяч можно было даже получить То есть в прошлом году эти правила смягчали То есть и планку бюджетную уменьшали, и разрешили получать визу, даже если ваше жилье, куда вы вложили деньги, еще не построено То есть все эти послабления были в прошлом году, год назад А сейчас получается, что их как будто бы отменили Но отменили негласно как бы номинально они еще действуют Но вот мои клиенты столкнулись с тем, что тянут время и не выдают такие визы Именно вот за маленькие суммы, за меньшие суммы Так что э, ждем сейчас разъяснений Ждем, когда э, вот практика какая-то уже будет более накопленная положительная э, Мониторим эту ситуацию Ну и вот тоже очередная новость Дубаи помогут нарушителям визового режима с 25 по 27 февраля э, предоставят возможность решить проблемы с просрочными визами ну, здесь конечно речь идет не о инвесторах а о тех кто прибывает в дубае с нарушениями визового режима из этой новости мы видим мы делаем вывод что действительно накопилось множество проблем связанных с этим визовым регулированием и видимо дубай как-то их сейчас пытается разрешить этим и обусловлены какие-то изменения правил то есть я Особо хочу подчеркнуть, что изменения правил они не носят какой-то ужесточительный характер и явно никак не связаны с миграцией россиян, как, например, происходит в других там, странах, куда многие переехали из России в течение прошлого года, там ужесточение носит именно регулятивный характер вот в отношении россиян, как-то закручивая гайки. Здесь вообще дело не в этом, но э, чехарда с правилами этими визами продолжает наблюдаться, а мы будем за этим следить. Жители Эмиратов будут меньше тратить на продукты, поскольку цены на импортное продовольствие начинает снижаться из-за удешевления доставки. Это очередная новость из, из серии снижения цен. Я уже как-то говорил о том, что цены на топливо здесь снижаются. Сейчас зафиксировано снижение цен на продукты. Ну, само по себе оно мало о чем говорит, но причины здесь важны. То есть был кризис продовольственный, спровоцированный началом военных действий на Украине. И отчасти это отразилось, в том числе, там, наверное, на какие-то там позиции продовольствия в Дубае. И сейчас, если мы читаем эту новость, мы, мы видим, что оптимизируются какие-то маршруты доставки, удешевляется морская доставка водным транспортом. То есть, в целом, нельзя, наверное, сказать, что мир полностью справился с этим продовольственным кризисом, но как-то адаптировался. И, например, в Эмиратах научились полностью преодолевать эти э, э, там, временные дефициты продовольствия, и на сегодняшний день декларируют, что проблемы закончились и цены упали. Пляжи острова Садият подтверждают звание лучших в заливе. Широкие пляжи с белым песком, находящиеся в городской черте абу вновь отмечены World Travel Award в номинации ведущие пляжное направление Ближнего Востока. Я, кстати, признаюсь до сих пор еще ни разу не был в абу-даби а то не добрался но вот мои друзья туда ездили например Вика, то что стоит за кадром посещала абу-даби и по ее словам подразочаровалась. ну говорит скучновато там и делать особо нечего Да, огромные красивые мечети и лишь единственный э, район это как раз остров Садият, там э, строительство Застройку осуществляет государственный застройщик Абу-Даби. Это, наверное, единственный интересный их проект по недвижимости. Это к вопросу о том, насколько интересны в плане недвижимости соседние Эмираты. Честно, мало интересны, мало ликвидны на самом деле. Там нет такой движухи, ну и это обусловлено объективными факторами. Не будем сейчас об этом говорить, Там, если кому интересно, поэтому это можно снять отдельное, кстати, видео. А, так вот, ну вот, пожалуй, ради этого пляжа стоит у нас есть. Я хочу, давно не был на пляже. Вот Живу в Дубае, пляжного отдыха мне очень сильно не хватает. Может, завтра рвануть. В общем, друзья, если окажусь там, обязательно сниму видео и расскажу про это место, про этот пляж, все покажу. Так что следите за обновлениями на моем канале. Надеюсь, что вы уже подписались. Экспо-сити Дубай анонсирует новый фестиваль в дни Рамадана в выставочном городке Экспо пройдет фестиваль Хай Рамадан, который познакомит посетителей с культурой и традициями священного месяца а, Да, друзья, нам же предстоит совсем скоро священный месяц Рамадан, в который, по идее, там ограничиваются какие-то развлекательные э, мероприятия и раньше даже закрывались кафе во всяком случае на первых линиях ниоткуда музыка не звучит в общем э, посмотрим сейчас как бы смягчились эти нормы в пандемии чтобы поддержать э, сектор общепита тоже там снимались эти ограничения э, сейчас уже вроде как вовсе незаметно в курортной зоне то как проходит этот месяц рамадан на самом деле он выпадает на очень хороший курортный сезон. Вот зима уже прошла, лето еще не наступило, самый кайф, может быть покупаться в море, так что прилетайте и в Армадан, здесь ничего страшного. Ну, я знаю, для чего мой редактор новостей Вика добавила эту новость, она э, ждет, что я вновь прорекламирую ее телеграм-канал, в котором она собирает все события культурной жизни Дубая, а особенно она любит ходить на концерты знаменитостей, приезжающих из России, из за вообще со всего мира, и всем этим делится в своем Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Ну и, конечно, наша очень важная рубрика «Новости недвижимости». И за эту неделю главная новость в сфере недвижимости, конечно, это новый запуск от Домак. Домак канал Хейтс – это их новый проект. Прошлый дамаг Бэй раскупили реально за день, ну, два раза был лаунч сначала, первые две башни стартанули, потом третья, вот когда третья башня стартовала уже число заявок превысило число юнитов, то есть не все желающие смогли приобрести квартиру, потому что большинство квартир распродаются этажами, то есть заходят крупные инвесторы, дамаг делают очень выгодные условия именно для крупных инвесторов, кто приобретает с целью быстрой перепродажи. У них ну, реально как бы, есть для этого и бизнес-план рассчитанный. Их проекты настолько яркие, что те из вас, кто ко мне потом обращаются, ой, Данил, а ты рекламировал Дамаг АгБ, а там уже нет ничего. И следом буквально вот сейчас пройдет месяц и уже будут выставлять на перепродажу э, инвесторы свои юниты, пусть с небольшой наценкой относительно э, цены застройщика буквально там на 10 процентов они поставят дороже но за счет того что они во первых получили скидку небольшую сами а во вторых несколько процентов да а во вторых сами внесли лишь 30 процентов от общей стоимости квартиры чтобы перепродать так маржа достигает э, там, 30 процентов на вложенный капитал в годовом выражении рентабельность очень хорошая и я Обязательно на днях опубликую видео, посвященное новому проекту, вот этому новому старту, о котором сейчас идет речь. Новость вся в том, что 8 марта будет лаунч, будет э, распродажа нового комплекса от Дамаг, и чтобы туда успеть, заявки нужно подавать уже сейчас. Цены там очень приятные, почти вдвое ниже, чем в прошлом проекте здесь, в Дамаг Бэй. Там можно вот в новом проекте взять уже, начинает 1 миллион двухсот взять студию. Конечно, зависит это от этажа, от вида. Разброс цен достаточно большой, но цены приятные и привлекательные. Локация бизнес бей самая ликвидная, то есть там шаговая доступность бурж халифа первая линия канала, проект дизайнерский, как всегда у Дамака, очень яркий и интересный. То есть как раз все... Как бы факторы здесь сошлись Вы можете успешно ее перепродать Либо взять под аренду, либо взять для себя Очень многие, именно наши соотечественники Русские, русскоязычные Любят Дамаг, любят его проекты Как раз вот за яркий, классный, богатый дизайн Вот этот лаунж мы сейчас ждем Новости и обзоры касаемо покупки этажа Кому это интересно Скоро выйдет на моем канале Но не тяните, если вам интересен этот проект потенциали, потенциале, то тут каждый день на счету Пишите мне сразу в WhatsApp я скину вам всю информацию по этому проекту, как его можно забронировать, как внести expression of interest сейчас в условиях а, проблем со свифтом. Все вам обязательно расскажу. А чтобы получать быстрее всего всю информацию о новых стартах недвижимости в Дубае, подпишитесь на мой телеграм-канал «Даниил про Дубай». Ссылка будет в описании. И еще один анонс прозвучал на этой неделе. Новый проект застройщика Шоба которые стартуют в уже известном вам районе G.L.T. Новый проект называется Showa Teaser. Прошлые запуски в этом районе очень были горячие. Вспомните, это был Ellington Upper House и Danube Views. Много мы освещали эти проекты, потому что район действительно очень классный как бы, для жизни, для отдыха. Шаговая доступность пляжа, в отличие от Бизнес Бэй. И цены примерно такие же, то есть на самом деле локации очень разные, проекты разные, давайте их кому интересно сравним, пишите, и я помогу вам выбрать из них, Но сейчас это самые два актуальных горячих лаунча, так что на, этой, на следующей неделе будем следить за этими новинками и бронируем, вносим expression of interest для тех, кто хочет заранее купить эту квартиру. И это были все новости на сегодня, друзья. С вами был Данил из города Мечты, города Дубая. Всем пока!